Где знакомиться с приличными девушками? Если тебя мучает этот вопрос, ты хотел бы узнать ответ на него, тогда обязательно смотри это видео. Меня зовут Александр Галевич. Я по-прежнему эксперт в отношений, занимаюсь этим уже более 15 лет. И в этом видео я тебе расскажу основные моменты, основные фишки, какие необходимо а знать, чтобы выловить, наконец-то, приличную девушку. Ну, во-первых, давай разбираться, что такое приличная девушка. Я так подозреваю, исходя из того, что я слышал от тех ребят, кто хотел найти приличную девушку, это девушка, которая рассматривается для серьезных отношений. Потому что многие на самом деле хотят неприличную девушку, чтобы с ней сделать неприличные вещи и как бы до свидания. Ну, то есть, да, встречи на один раз. Приличная девушка это, скорее всего, та, с которой хочется построить серьезные отношения. Поэтому, где же их найти, этих приличных девушек? Где они обитают вообще, да, где они находятся? Может, они в красной книге занесены? Может, их нету? Нет, они есть, да. Вопрос в том, что там, где сейчас ты находишься, их там нет. Соответственно, в этом видео я тебе сейчас расскажу основные места, где есть максимальные шансы тебе встретить ту самую приличную девушку, с которой ты сможешь построить хорошие комфортные отношения. Первое, где же водятся приличные девушки, это места, где собираются приличные мужчины. Так уж повелось, что все приличные девушки посещают места, где находятся только лишь приличные мужчины. То есть мужчины, которые успешны, которые знают цену настоящей женщине, да. Не хабалки какие-то, там проститутки или там малолетки, которые ведутся там на бабло и так далее. Это могут быть рестораны, это могут быть кафе, это могут быть закрытые клубы. Тебе туда нужно всего лишь попасть, посмотреть. Приноровиться, почувствовать, насколько тебе там комфортно, ну а потом уже действовать Но видео не о том, где действовать и как тебе действовать, а места Поэтому первое место, наверное, я бы поставил, это хорошие дорогие рестораны Причем есть хорошие дорогие рестораны пафосные Да ты можешь туда походить и посмотреть, может быть и там ты встретишь такую девушку Но в основном я бы рекомендовал рестораны не пафосные Не те, которые сейчас на хайпе, да, туда все бегут а, И сидят девушки якобы с виду приличные, пьют а, полтора часа один бокальчик вина или шампанского Там, ну, максимум суши еще закажут, да Ждут, смотрят как-то на, на, на мужчин, рассматривают их там губы надувают, да, вот всячески э, походку свою демонстрируют. В туалет ходят очень часто, вроде у них там недержание какое-то, да. Вот это неприличные девушки. Если ты хочешь неприличных отношений с ними, да, тогда пожалуйста. Но мы говорим про серьезных девушек для серьезных отношений, хороших девушек, поэтому э, ресторан должен быть не хайковый, но хороший, да, такие вот прям стоящие. Второе место это классика, дружище, классика, это театр. И поверь мне, я, как прожженный там, искатель женщин, в свое время много мест испробовал, начиная от самых топовых ночных клубов, от Нью-Йорка и заканчивая э, Дальним Востоком. Все это места, где тоже можно встретить девочек приличных, да, но... Вот, на удивление, очень много таких девочек получается в театр. Почему? Я не знаю. Они интересуются, они развиваются. У них здесь духовное какое-то развитие, и они туда э, любят ходить. Они любят посещать эти места гораздо чаще, чем ходить в кинотеатр. Да? Потому что в кинотеатре жвачка для простого народа, а в театре там нужно подумать, там нужно понять, фишку словить. Поэтому театр — это второе место в моем топе, куда я тебе рекомендую ходить в поисках приличных девушек. Третье место — это всевозможные выставки художников, э, какие-то э, авангардисты, там, э, музыканты, просто какие это необычные выставки, фэшн-индустрия, да, пожалуйста. Те же недели мод показывает, это тоже хорошее место, где можно вполне себе встретить успешную и приличную девушку, которую можно уже брать в отношения. Ну и место номер четыре. Четвертое место — это места, где эти девушки работают. Подумай, где такая девушка могла бы работать, кем она могла бы работать, и туда можешь сходить. То есть обычно это ну, бизнес-центры топового уровня. Естественно, туда нужно иметь вход, ну и потусить там парочку дней, либо работать в таком бизнес-центре. Там такие девушки тоже есть. Да? Понятно, что... Если ты хочешь найти приличную девушку, а идешь на рынок, то вряд ли ты на рынке встретишь такую девушку, а в бизнес-центре шансы повыше. Ну и пятое место, которое я тебе рекомендую, это даже не торговые центры, хотя там тоже можно очень часто их встретить, а конкретно самые такие а, м -м, знаешь, недорогие магазины, а магазины, где продается элегантная женская одежда, либо красивое нижнее белье а, в хороших торговых центрах, вот там тоже можно встретить приличных девушек. Ну и Последнее, что я хотел бы тебе сказать, что приличную девушку ты можешь встретить в самом неприличном месте Просто будет стечение обстоятельств Поэтому не зацикливайся на том, что есть какие-то места именно туда, только нужно ходить Будь открыт к знакомству, к общению Будь уверен в себе, будь приличным мужчиной И приличные девушки сами к тебе потянутся. Ну, для этого хорошо бы еще прокачать мужской магнетизм. Что это такое, как это прокачивать, я тебе расскажу в одном из следующих своих видео. А пока, если у тебя есть вопросы о том, каких же девушек стоит брать в отношения, каких не стоит, как вообще все эти процессы правильно должны происходить, как с ними общаться, как брать контакты, как приглашать их на встречи и так далее, это все тебе могут объяснить эксперты моей школы на бесплатной консультации. Ссылочка на же консультацию внизу под этим видео. Переходи, оставляй контакты, ну и находи тех девушек, с которыми ты хотел бы построить счастливые и крепкие отношения.